Летним теплым утречком на лесной поляне. Две поняшки милые весело играли. Иго-го, иго-го, в догонялки поиграем. Иго-го, иго-го, кто кого скорее поймает? Не догонишь ли меня? Я быстрее, чем стрела. А я говорю, что догоню. Быстрее ветра я лечу. Ху-ху-ху, кто-то громко здесь играет. Ху-ху-ху, мне спать мешает. Кто шумит в моем лесу? Я вас быстрее Появились? Умудрейшая сова. Появились тут ныне спроста. Большая встреча нас здесь ожидает. Но с кем встречаться будет, мы не знаем. Где-то я это видала. Так-так-так, я вас узнала. Я ненадолго отлучусь и очень быстро возвращусь. Вы никуда не уходите. На этом месте меня ждите. Скорей, идите все сюда. Смотрите, кого я вам нашла. Ух ты, какая красота. Как ты похожа на меня. Ободок вот стой, как у моей сестренки! Какая милая семья! Вот это супер чудеса! Спасибочки тебе, сова, что ты нашла наших питомцев! А сейчас я покажу вам, как сделать этих миленьких поняшек. И первого питомца я буду делать вот для этой красоточки Шоу Бэби. Из белого пластилина я скатала вот такой вот шарик небольшой. И инструментом теперь буду делать углубление для глаз. С одной стороны и с другой. Теперь приклеиваем фиолетовые глазки. Один, второй. И сверху черные зрачки. Один и второй. Чтобы глазки были более четкими, нужно приклеить еще черные стрелочки из тоненького черного жгутика. И добавляем светленькие блики. Один и второй. Теперь инструментом я делаю отверстие для ротика и осталось приклеить носик. Для волос я взяла вот такой вот нежно-розовый пластилин, раскатала его вот в такую вот лепешку и буду приклеивать к голове. Весь лишний пластилин теперь я буду срезать ножницами. Теперь инструментом я буду делать имитацию волос. И спереди приклеиваем вот такие вот маленькие завитушечки. Теперь приклеиваем две косички. И делаем инструментом имитацию косичек. И осталось приклеить еще две гульки. А теперь приклеим маленькие ушки. Ну вот, голова готова, можно приступать к туловищу. Туловище будет также из белого пластилина. Вначале я делаю вот такой вот прямоугольник небольшой. И с одной стороны чуть-чуть его заострю. Вот так вот. Теперь инструментом, лопаткой, я сделаю углубление для ножек. С одной стороны и с другой. И теперь приклеиваем ножки. Передние и задние. И так как это лошадка, обязательно приклеим ей копытца. И они будут розового цвета. Чтобы сделать хвостик, я взяла вот такую вот капельку розового пластилина. И сделаю имитацию косички. И приклеиваем хвостик к туловищу. Осталось еще сделать упряжечку. Для упряжечки я взяла ярко-малиновый пластилин. Сделала вот такой вот тоненький жгутик. И теперь буду делать упряжку. Обматываем вокруг шеи и отрезаем. Ну вот, туловище готово. Можем теперь приклеивать к нему голову. Немножко придавливаем. И нужно немножко подержать. Еще я дорисовала черные реснички вокруг глаз. И питомец готов. Я думаю, что Шоу Бэби эта поняшка понравится очень. Ах да, я чуть не забыла. Еще я сделала для этой красотки вот такой вот, Ободок с пером. И перо покрасила в золотой цвет. Вот такая она получилась. А еще мне очень захотелось сделать такую же поняшечку для единорожки. Я думаю, что именно пони это тот питомец, который подойдет нашей единорожке. Для второго питомца я взяла бежевый пластилин. Точно так же сделала вот такой вот шарик. Немножко его и буду делать углубление для глаз точно так же, как для первого и глазки у этого питомца будут бирюзовые, как у единорожки все остальное такое же самое черные зрачки черные стрелочки и светлые блики один и второй и еще я дорисую черные реснички теперь точно так же делаем отверстие это будет ротик и сверху приклеиваем маленький носик. Теперь будем приклеивать волосы. Волосы у этого питомца будут белого цвета. Все лишнее я буду срезать. Теперь нужно сделать продел. Вот здесь примерно будут хвостики. И теперь сделаем имитацию волос. Еще нужно приклеить маленькую челочку. Придавливаем ее немножко. И инструментом также делаем имитацию волос. Чтобы получились хвостики, я взяла вот такой вот маленький шарик белого пластилина. Сделаю из него капельку. И вот так буду приминать с одной стороны и снизу, чтобы получился маленький хвостик. Вот такой вот. Теперь к этому хвостику я взяла вот такой вот тоненький жгутик белый и буду приклеивать резиночку. Теперь можно приклеивать к голове. Один и второй. Теперь будем делать туловище. Формируем прямоугольник. С одной стороны немножко заостряем. И делаем маленькие вмятины для ножек. С одной и с другой стороны. Теперь приклеиваем сами ножки. Вначале передние и задние. Все подравниваем. И снизу приклеиваем маленькие-маленькие копытца бирюзового цвета. Делаем белый хвостик. Инструментом делаем имитацию косички. Теперь немножко его вот так придавливаем. И теперь можно приклеить хвостик к туловищу. И здесь осталось еще сделать упряжечку. И она будет бирюзового цвета. Ну вот, упряжечка готова. Ну вот, теперь осталось все соединить вместе и покрасить волосы. Волосы я буду красить акриловой краской. Вначале розовой, фиолетовой и потом бирюзовой. Прокрашиваем точно так, как у единорожки волосы. Делаем цветные пряди, как у куколки. Следующий цвет будет фиолетовый. Я хочу, чтобы питомец был очень похож на нашу куколку. Красить нужно очень аккуратненько, чтобы не замазать белые волосы. Только отдельные пряди. Ну и еще один цвет бирюзовый. Прокрашиваем волосы, резиночку и прядку на хвостике. Ну вот, волосы я покрасила. Наш питомец практически готов. И еще мне осталось сделать ему ободочек такой же, как у единорожки. Вот давайте посмотрим. Здесь должны быть ушки, золотой рожок и три цветочка. Два бирюзовых и один розовый. Чтобы сделать розочку, я приготовила вот такие вот маленькие лепесточки. И теперь эти лепесточки я буду сворачивать в бутон. Вот, в итоге у меня получилась вот такая вот маленькая розочка. Я сделала две бирюзовые. Вот они. И одну ярко-розовую. Чтобы сделать рожок, я взяла вот такой вот треугольник белого пластилина. И теперь инструментом буду прокручивать здесь спиральку. К белой полосочке теперь я приклею рожок и цветочки. средине малиновый или ярко-розовый и с обеих сторон бирюзовый. Ну вот, осталось еще сделать ушки и приклеить. А теперь мне нужно этот рожок покрасить золотой краской. Ну вот, главный аксессуарчик уже готов. По-моему, он очень похож на оригинал. Давайте поскорее же примерим его на нашу лошадку. Вот такая красотка у меня получилась. Одна и вторая. Ребята, напишите мне в комментариях, какой питомец вам понравился больше? Шоу Бэби или Единорожки? Мне будет очень приятно прочитать ваши комментарии. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк.